А что вы делаете сегодня вечером? Мужик, пошел бы ты отсюда, мне за разговоры денег не платят, мне кроликов кормить надо Ну ладно, что, пошел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 Кожа, обычная редкая шкура Кости, а также еще и будут Производить кроличью траву, которая В процессе будет являться основным ингредиентом Для изготовления корма для а, Лис, ну а лисы в свою же очередь Тоже будут снабжать нас необходимыми Ингредиентами, это тоже Ребятки шерсть, это у нас тоже редкая Шкура, даже в некоторых случаях Будет мясцо, ну и уникальный Ресурс у каждого конечно же зверья есть В данном случае с лис будет падать Лисий мех, я так понимаю, ну или же Лисия нора, как он здесь называется этот уникальный ингредиент потом тебе пригодится для изготовления корма уже для кабанов. Ну что ж, давай поподробнее обо всем. Из важного, что следует тебе знать, это то, что отлов и разведение животных доступно тебе станет не раньше, чем на 18 уровне твоего игрока. Раньше ты заниматься разведением не сможешь, разве что если ты, например, не состоишь в какой-нибудь гильдии, у которой уже имеются а, необходимые все условия для разведения животных, а ты будешь Просто-напросто как снабженец Поставлять им еду и только Ну а если ты сам захотел изловить и начать заниматься этим вплотную То тебе необходимо будет набить 18 уровень На 18 уровне, вот в этой последней вкладочке Именно в чертежах Открываются такие возможности, как силки Для поимки мелких животных, как кролики и лисы Также открывается, значит, кроличий загон Где можно будет раз развивать и размножать твоих животных И лисья нора, где тоже ты можешь развиваться уже э, лис ну и открывается два вида корма это корм для кроликов э, крафт его ты видишь вот там вот справа трава кора пшеница низкого качества и соевый жмых ну а также у нас э, корм для лис это та самая кроличьи трава и сырое мясо сырого мяса очень много можешь найти с убитых животных а кроличьи трава она как раз таки и делается в кроличьем вот этом вот э, загоне поэтому здесь все взаимосвязано то есть без кроличьего например загона тебе очень сложно Будет содержать э, лис Также без лис тебе очень сложно будет Содержать кабанов и так далее Взаимосвязь здесь просто-напросто Обалденная. Так, ну что ж, друзья, давайте Мы с вами поподробнее начнем Уже э, со силков Силки крафтится просто в твоем инвентаре, достаточно нажать на кнопочку И, и у тебя здесь можно найти крафт. Из твердой древесины, медного слитка и из улучшенных веревок. Допустим, у тебя есть силки, осталось что сделать? Правильно, найти, где у нас водятся кролики и где же у нас водятся лисы. Кролики и лисы в основном бегают у нас на равнинных каких-то местах, в горах их сложно достаточно найти, а потому придется спуститься куда-нибудь к воде, где-то по берегам рек, они точно должны бегать, ну или же на равнинах территориях, на равнинной местности, если мы, например, посмотрим на карту, то в основном кроликов и лис можно найти именно вот в этой стартовой а, локации или что приближено более-менее к ней. Вот тут, например, тоже они водятся. В общем, поближе к воде а, точно можно будет найти скопление как лис, так и кроликов. Но если лис можно встретить даже в горах, а, то кроликов достаточно сложно встретить в горах. Зритель, не отключайся, досмотри, пожалуйста, это видео до конца. Дальше я буду рассказывать про самые важные моменты. И конечно же затрону самую суть Как же правильно размножать, разводить И как же нужно кормить твоих животных Наконец-то мы нашли друзья кроликов Ну и для... давайте попробуем Использовать уже наши созданные силки Для того, чтобы их Поймать. Так, ставим вот сюда вот в быстр слот быстрого доступа, и давайте попробуем где-нибудь их установить. Для того, чтобы поймать кролика, необходимо просто-напросто разместить вот эти вот силки рядом а, с кроличами угодьями. Ну вот, например, здесь у нас, смотри, два бегают. А, давай прям рядом с ними поставим вот сюда вот, и ждем, когда же у нас кто-нибудь попадется. Вообще, эти силки, они, знаете, как магнит, то есть где вы поставите их... Кролики, конечно же, клюнут, клюнут на добычу, которая находится в этих силках, и со временем попадутся. Давайте немножко отойдем подальше и понаблюдаем за процессом. Вот, смотрите, один, похоже, клюнул и бежит как раз-таки в наши селки. Вот они вот таким вот образом закрываются и все, друзья, мы поймали своего первого кролика. Он может брекаться, он может шуметь, он может кричать, но ничто и никто уже тебе не поможет, родной! Ну и для того, чтобы, конечно же, его взять, мы просто Можем нажать на эту ловушечку И забрать ее в свой инвентарь Тадам, друзья, забрали мы с тобой кролика И теперь мы смело можем вести Его на свою базу Та же самая схема работает и с Лисами, просто-напросто ставите Поближе, значит, к местам Скопления лис, вот эти вот силки Они таким же образом попадают в них Главное при поимке, это не создавать панику Да, не пугать лис и кроликов И тогда они точно попадут в твою ловушку Ну и естественно, после того, как когда ты поймаешь кроликов, тебе необходим будет загон для кроликов. Загон для кроликов или же логово кроликов ты сможешь скрафтить вот на этом вот столе рабочем, или же он называется еще скамейка архитектора. Находим здесь кроличье логово, или же кролича трава, но это чудеса текущего перевода, и смотрим, что для этого потребуется. Глина, камень, твердая древесина, редкая шкура и обычные веревки. В принципе, ничего сложного нет. Ну и давай сразу же рассмотрим, как крафтится у нас лисья нора или же лисья логово. Оно, значит, крафтится из глины, также из камня, из твердой древесины, редкой шкуры и обычных веревок. Компоненты для создания этих загонов достаточно простые, их найти очень э, легко. Ну и после того, когда ты, например, разместишь в нужном месте до да, свои загончики, тебе необходимо будет подумать о том, как же э, переместить твоих кроликов. Ну и давай посмотрим, как же это сделать. Для того, чтобы выпустить пойманных кроликов в твой загон, необходимо просто на загоне нажать и подержать клавишу Е, и у тебя откроется круговой Меню. в круговом меню выбираем Put, Z что-то там и здесь у тебя появятся твои оба кролика нажимаем на одного раз потерянный кролик проверяем в загоне у нас стало значит самец самка 98 и давай еще одного сейчас мы выпустим таким же образом по бамс и давай смотрим, да, самец, самка, по 9 штучек у нас стало в загоне А Давай теперь ознакомимся поподробнее с а, вот этим функционалом, что у нас имеется а, в загоне Здесь у нас указано общее количество, у средний уровень кроликов, какие у, нас, а, какие у нас типы, самка или самец, уровень рождаемости Это то, с какой скоростью у нас а, рождается уровень смертности Здесь у нас качество еды, здесь у нас находится общее количество, а, помещенных в загоне еды здесь у нас качество окружающей среды и здесь у нас удовлетворенность той средой в которой обитают твои животные тут можно отследить детенышей сколько у нас родилось и настроение Конечно же твоих кроликов периодически нужно будет Подкармливать и давай посмотрим Где же делается тот самый корм а, Для кроликов, а делается он в каменной Мельнице, каменную мельницу же В свою очередь можно будет сделать В том же самом столе В котором мы и делали загоны Для кроликов, он называется скамейка Архитектора, подходим сюда И смотрим что для крафта нужно Каменная мельница, значит глина Камень, песок и ветки Ничего сложного в этом а, нет Ну и когда ты достигнешь 18 или 20 уровня у тебя, значит, в каменной мельнице откроются следующие рецепты. Это как минимум будет, значит, корм для кроликов. На 18 уровне он открывается. Крафтится он из травы, коры, пшеницы низкого качества и соевого жмыха. А соевый жмых можно вот здесь вот заказать. Он у тебя тоже будет доступен. Не забывай, для того, чтобы ускорить процесс создания, тебе можно саму взаимодействовать с определенными объектами. Но, наверное, об этом я расскажу в следующем своем видео. Поподробнее, как же правильно раскачиваться, как же правильно что-то делать здесь. Да, это будет все, ребятки, в процессе. И давай посмотрим, э, каким же образом нужно правильно помещать корм для кроликов именно в кроличье логово. Да, от этого зависит, если ты неправильно поместишь, твои кролики питаться не будут и они со временем просто-напросто все поумирают. Поэтому смотри внимательно э, за тем, что я сейчас э, сделаю. Останавливаемся мы у нашего кроличьего логова, открываем его и заходим вот сюда. Давай я тебе расскажу про две вот этих вот вкладочки. Эта вкладочка влияет на то, какое максимальное количество животных ты сможешь поместить в твой а, загон. Дальше у нас вкладочка идет как раз-таки предпочитаемый корм и нужно его именно указать. И когда ты сделаешь кроличью траву, у тебя здесь покажется и нужно будет выбрать, сколько корма ты хочешь загрузить твоим питомцам. Вот, например, мы сейчас указываем 20 штучек, у нас как раз-таки в загоне этого достаточно и нажимаем «Использовать предмет». После этого у нас значит увеличивается количество... Общей еды а, в нашем загоне И от этого растет настроение Да, чем больше еды, значит ее будет Больше хватать всем кроликам И от этого настроение будет улучшаться Если же этого не сделать И положить просто-напросто корм вот сюда То тогда твои кролики все К сожалению перемрут, они просто отсюда Не будут забирать, это у нас вкладочка Для забора тобой ресурсов Здесь у нас вкладочка а, Предпочитаемых ресурсов Ну а это у нас вкладочки всех тех кормов Которые видимо а, являются альтернативой, но с меньшей эффективностью. Об этом стоит э, знать. То же самое практически, что я тебе рассказал, работает и с лисами. Мы также ловим лис в силки, помещаем их в загоны вот сюда, вот, да, ну и смотрим за параметрами. Где-то нужно, значит, корма у нас подбросить. В данный момент у нас подходящей пищи нет, но мы ее обязательно потом сделаем. Ну, также не забывай смотреть за настроением твоих животных, да-да-да, за количеством необходимо тоже будет смотреть. Ну и за уровнем, конечно же, чем выше уровня э, животные В твоем загоне, тем больше они будут Приносить и эффективнее гораздо э, Ресурсы. Да, такие тонкости следует Конечно же э, соблюдать. Ну и не забывай Также, что возле твоего кроличьего Загона, либо же лисьего загона Должен обязательно работать всегда наемный Работник. Иначе У тебя не будет осуществляться Прикорм животных и уход За ними. О том, как нанимать правильно Наемных рабочих, где их вербовать и Находить, я рассказывал в одном из прошлых Своих выпусков. Переходи, пожалуйста в плейлист, ссылка на который находится в описании под данным видео. Ну что ж, я надеюсь информация по поводу кроликов и лист тебе была полезна. Если же ты вдруг считаешь, что братишка Скретч не полностью рассказал тебе информацию об этой теме, то пожалуйста, поругай его в комментариях, напиши, мол, что ты такое говоришь что Ты же еще про то, про то и про то не рассказал. Братишка Скрэч в следующем видео с вами дополнит информацию и расскажет гораздо больше конструктивной информации по этой теме. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и у Слышим продолжение, конечно же, следует...